друзья всем привет с вами снова дмитрий каштанов и в этом небольшом ролике хочу поделиться с вами лайфхаком как легко и просто отслеживать лимиты по складам в Албрис для вашей поставки возможно для многих это будет не новость но когда я только начинал я то и дело заходил на в личный кабинет смотрел лимиты даже был такое, что по ночам просыпался и ночью уже этим занимался так вот чтобы такой ерундой не заниматься существует специальный бот бот который вас уведомляет о том, что появилось свободное место на определенном складе и на ту дату, которую вы поставили. И вам останется только быстренько запланировать дату поставки и дальше заниматься своими делами. Для начала у вас должны быть созданы заказы, так как вы просто можете не успеть запланировать дату. То есть пока вы их создадите, пока вы там скачаете шаблон, все там пропишете, загрузите, и ваша дата уйдет. И вам никакой бот не поможет. Поэтому сначала создаем заказы, Определяемся с типом поставки. То есть нужно знать, какое количество в каждой заказе, какой город и тип поставки. Вот. Определяемся с датой и переходим к боту. Сразу смотрим, включено ли у вас тут уведомление. В списке всех чатов делаем этого бота в закреп на самый верх, чтобы не потерять его, так как здесь каждая секунда дорога. И как пользоваться? Нажимаем отслеживание лимитов. Добавить отслеживание. Выбираем Marketplace Valberis. Выбираем тот склад, на который вы хотите поставить. Вот, допустим, сначала выбираем Каледина, В моем случае у меня тип поставки «Моно». Количество, которое вы планируете запланировать на поставку. Пишем вручную. 250. На какую дату, он спрашивает, сегодня-завтра. Нажимаем ввести дату самостоятельно». И, например, ну, допустим, я сейчас напишу 17. 17, 11, 2021. В таком формате... Вот пример формата указан в этом месте. Нажимаем Enter. Он вам говорит, что окей, okay, добавлено. Добавить еще. Да, еще. И выбираем другой город. В моем случае это Новосибирск. И тип поставки тоже моно. Количество тоже 250 штук. Выбираем дату. Ну, пускай дата будет такая же. Вводим правильно. Все. Он нам спрашивает, что то нужно добавить. Мы нажимаем либо «Спасибо, не нужно», либо «Показать мои отслеживания, которые он добавил. Нажимаем валбрис, и вот эти отслеживания, которые он добавил. И после этого ваше а, отслеживание добавлено. Вы просто ждете, а, когда он вас, вам пришлет уведомление. Тут же а, планируете дату, а, бронируете место и занимаетесь дальше своими делами. Специально для тех, кто досмотрел это видео до конца, поделюсь с вами небольшим анонсом. Я сейчас прохожу курс по продвижению на маркетплейсах, где получаю актуальные знания и навыки от опытных экспертов. Для того, чтобы делиться дальнейшем с вами этой информацией, я решил создать телеграм-чат, в котором буду время от времени отвечать на ваши вопросы и делиться лайфхаками. Пока этот чат открытый. Как только наберется 200 участников, я его закрою, и вход будет платный. Ссылка на этот чат будет в описании под этим видео. Поэтому тот, кто успел в него вступить, считайте для вас это будет приятным бонусом от меня. Если это видео было полезным и интересным для вас, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить колокольчик. С вами был Дмитрий Каштанов, всем пока.